Здравствуйте, меня зовут Александр, я приехал из города Архангельска, приехали забирать вот эту прекрасный автомобиль, раньше у нас такой техники не было, будем знакомиться, э -э группа компаний Завгар. очень нам все понравилось, надеюсь, нам доведение сотрудничество.